Всем привет, друзья. Мы приехали в Фомичи на мотоблоке. Все. Это надо было заснять, конечно, но я не смогла, потому что я Даринку на руках держала. Приехали без приключений, слава богу. А мама, ты снимала, когда как мы ехали? Нет, не снимала, потому что я Даринку на руках держала. Я это же и говорю. Надо ты мне бы сказала. Надо было тебе дать, да? заснять. Ох, вишни-то уже высохли. Завтра собирать. Сейчас покажу, какая картошка у дедушки выросла. Это говорит черная картошка, как виноград, да, растет. Тида тоже. Вот этот сорт очень интересный, говорит. Он как виноград крупный, крупный, крупный, потом мелкий, мелкий идет, да. Вот потом это мы снимем. И мне самой даже интересно, я еще не видела такой сорт. Какой сорт? Три, говорит, пласта посадила, очень много вышло, говорит, бабушка. По-русски умеет говорить? Так, просто. Вот, Даринка у нас в коляске спит, сейчас летучая мышь меня по руке так тук-тук-тук постучала. Я думала, кто меня стучит сзади? Бабушка такая, ой, летучая мышь, я чуть не выпала там, я мышей этих боюсь, кошмар. Особенно летучих. Так, все, как приехали? Классно, да? Так, я покажу. Вот. Бабушка навязала таких ковриков. Очень удобные, классные такие. Ой, еще и цветы посадила. Где грибов, грибов нету. Ну это тут нету. А в другом месте есть. Что, яблоки кушаете, что ли? Маминку что-то укусила. Я хочу Опять вчера на поле мы работали. А сегодня мы хотим баньку истопить, да? Динара любит у нас баню. Динара, тут в кроссовках? Ладно, еще не подмели Лазовка же. Там, там еще не подмели, когда баню пойдем. вымоем, подметут. И что? И, что? И, И что? можно бегать? И что? И что? И что? И вот что? сюда куртки я повесила ваши, чтобы не валялось. Иван чай есть, как Иван чай надо ферментировать. Сушить это его сразу нельзя. Ведь... Я сам. Да. Коврик-то покажи, какой вязала ага. первый-то. Нет, ты же мой унчик, ты нам. Другой-то покажи. Рукодельница тоже. Люблю вот такие всякие фишки вязаные. Ну, она даже вкусная. Папа яблоки принес. Ой, вкусная. О, смотрите, какой коврик она навязала. О, Эй. она постелить хочет. Первый, да? Ага. В баню, классно, вообще класс. Да, и красиво, и удобно, и не скользит ничего. <мес> Алла Врануш, <шлет. мес> дедушка веник собрал что? Да. Аха. Банный день. Сегодня банный день, да. Вчера мы как будто нас палками побили. День, день строителей еще. А, да, точно, день строителей ведь. днем строителей вас. Да. строители вас, строители. Ваш праздник, строители да. Я себя строителем не считаю, я себя пекарем считаю. Как-то у меня душа к этому не лежит. Яблоки как они кушают? Я терпеть не могу. Ага. Я такие яблоки не могу. У меня прям кислотность, повышенность, да, повышенная кислотность. И меня, я, очень я уже чувствую какой-то вкус. У меня сразу завязывается Еще все во рту. Другой, другой сорт. Семена, если соберу, тут цветов будет на почке. Потом она будет самая... Опыляться, да, да, да, посадка да, да. будет, и у тебя одни цветы будут да, желтые, пускай, оранжевые, пускай разные. цветы будут. Да. да Красиво это, же. Да, Надо я лужу давить их. А это цветы-то были такие тоже. Подавить тоже. Дикарки. Что у тебя яблоки, что А. Ладно, все. Пока. Что-нибудь интересное заснять. Короче, мы сходили, пособирали грибочки чуть-чуть, чуток собирали. Даринка у нас вон. Я в старой футболке хожу. В деревня пойдет нам. И Дарина уже камеру к камере привыкла. Она у нас все время сразу в камеру выставляется. Грибочки собрали, чуток, черемуки там. Короче, много попадало. Ну, такая вкусная. Я ее так поела. Я так ее с детства любила челемуху. Далее все, сесть хочет у нас. Рано еще сидеть. Рано тебе сидеть. Андрей у нас с дедушкой. Вон, от бензопилы, короче. Отец у меня дал цепи. Андрей у меня точек. Привез точилку из дома. Сюда вы привезли. Кочинку. Что, что тебе надо? Ничего тебе надо? А? Что нашла-то Покажи нам всем. Туда, в камеру. В камеру. Вот Ой. так пока. Улитку покажи, нашла, живая, да? пока сюда. Да, выходит покажи. и обратно заходит, да, улитка? Покажи. Вот они игрушку себе нашли, улиточку. Кто то она не выходит. Затолкали вы ее, да? Испугалась она. Сейчас вылезет. Положите просто ее, Можешь вылезет. Стакан не положи, просто так положи на ручку. А? Она может даже ходить. Чё там пиканул Беги? ты? Чё Беги? пиканул? Беги? Сынок, ты в деревне находишься? Зачем тебе телефон вообще нужен? Скажи, а тебе зачем камера нужна? Телефон это жизнь. Для это кого? Моя, моя жизнь, телефон. Плюс, ты телефона любишь. Телефона да? любишь? Да? Ты телефона любишь? Амина, а так не делай дверку Так не делай шторку Не делай шторку так, Камин Ай, молодец Ана. Давай точи Дедушке папе жопу показала Жопу показала теперь мы видели Ты посыкала? Да? Да, сама Сыкает, да? Сама унылась Рой, да, видишь? А. Где сидим, где стоим, там посетители все. О! Воду зачем? Улит. Стоять. <соединяем> вот ну, такие новые, Баню то закрыли ведь? Через сколько поспеет? Через Час тридцать. Я закрою. А -а -а. Какие ракушки есть? Так картошку не делай, так картошку не делай. Ладно. Один бабский батальон, целый бабский батальон. Нет, баб. А, тоже собрала. Покажи. Ну и вкусная? Там где каракушки еще у нее будет? Здесь. Пока я сейчас выйду, посмотрю. И не мешай. Все за засниму, все расскажу. Да-да-да. Сегодня день строителей же. Чего строим-то? Мост. Мост. Дай массаж маме. На плечи, пожалуйста, сына. А чё на видео? А чё здесь такого? Люди массаж делают за деньги, а то у меня бесплатно сын мой родной. Аси, Мусюси, Муси, Пуси, Муси. А? а? Что надо? Сейчас, подожди, Даринку напою, чё хочешь? Давай, давай, скажи. Давай, чё? А? Ой, Динара, а ты еще разлеглась? Там же грязно. А? а, все устали. Вот так у нас строители, день строителей отмечают. Да-да-да. Да, Не как нормальные люди отмечают. Уйди, уйди, уйди. Аминка, уйди. А, сына. Ну иди сюда. Отдам, я сказала же. Ты же выручил нас. Уйди, уйди, уйди, уйди, Амина. Подавилась. Майк. Че? Ключевую воду несут. Ключевую воду несут, баба Лида. У вас там в натуре мост строится уже. О, ключевая. Ты тоже несешь? Ой, молодец. Сколько? Два литра несешь, ли? Пять. Этот-то пять? Нет, трех. Два с половиной. Да. два с половиной да. он сам умеет уже. она девочка там не играй водичка это ключевая вода ее пить надо она очень вкусная я сейчас тоже ее попью освежиться надо сладкая вода да пила сладкая водичка да? дарина дарина картина Ой, какая вкусная, сладкая водица у нас Кружку принеси-ка, мама тоже попьет Иди, у бабы Лиды спроси Баба Лида, дай мне кружку скажи Че делаешь-то? Зачем интеллигентного мальчика трогаешь? Пшел вон, да? Фильм. Как в фильме? Вон! фильм? Пшел вон. Кружку несешь, маме? Да. Она не чистая, там кисель. Фу. Давид, чистую принеси, пожалуйста, сынок. Мама чисто? ключевую водичку хочет попить. Там кисель пили. Я такой после чего-то не люблю пить. Да, Даринка, мандаринка. Мыться будем сейчас париться. Кто париться будет у нас? Фильм. А Амина? Почему Амина не будет? Амина а не С папой будешь мыться? Да. А париться будешь ведь с папой? Да? да? Если будет парить? Я, я говорю Амине. Дед хитрый, да? Самый тот, всегда берет. И первый, да? А. Ой, ключевой вот, видом. Ну ту, тут тушку не наливай, там кисель, говорю был. А, но ключевой видом хочу пить. А то заварку крепкую пила, да. Здравич, что ма? Очень холодный. Очень. Ой, очень хорошо. Ма, колма? Амина, не пей! Холодно, больно. Не пей. Не пей ручками. У тебя в телефон падает капельки, смотри. Папа. Дарина, привет, скажи всем. Привет. Привет, скажи. Привет. Вот она вам привет, сказала. Вот так ладушки делаем Все, хватит. Хватит, не играй водой, я знаю. Пей, много не пей. Все? Короче, друзья, хочу вам показать мост, который они сделали. Вот мост. А сверху он досками приколотит и будет хорошо ходить. А то через яму они ходят. Ну-ка попробуй, Калера, давай. Аккуратно только. А если по одной? Страшно еще, да? Вон посередине лучше иди, вот. Вот, вот. Нет, нет. Нет. <с> <с> нет, так неудобно. Давай, как удобно тебе. Давай, иди. Как удобно? Тебе так? А я сейчас так пройдусь. Тетя Гузель ведь. Если не упаду... <смех> <смех> <смех> вот так вот, бегом надо. О, классно? Давай. Они еще скользят, кстати, аккуратно. Не бегай, а то набегаешься потом. Не дай бог, что случится. Пошли. Они скользкие? Они скользкие. Ох, машины обгонялки играют. Какую песню поешь? Умеешь песни петь? Ага. Ну давай, спой нам. Ты что такой ага. грустный? А я с тобой пойду. Я с тобой пойду в садик, но ты не хочешь, а Ты стих пойду. рассказываешь или песню поешь? А песню какую, знаешь. А танцевать умеешь? Mm -hmm. Танцевать умеешь? Танцуй. Танцуй. Не я в зло Уже музыки нет, да? Ой, все дети ко мне прибежали. Смотрите-ка. Mm -hmm. Тебе что, ты уже баню собралась? Mm -hmm. Да. Мама, а. я, можно это? Я буду... Я Андрею ну, плавила Даринку, у сидит. Димки, няньки-то нету, да, Андрей? Он ее больно быстро усыпляет. А же... Нафиг эту баню, папа сказал? Мама, домой, Папа, папа пошутил Он наоборот баню Покушаем. А вы сами-то что? А вы Успели? Да. Нифига. Маралдон, Маралдон дым. Ну-ка спать. Я с полаской и все. Суппозерка. Не хочешь? Я буду поехать. Кушаем. Под, под, под, не ест, не Кушали? Я поем. Давай, вылазь тогда, я поем. Бульончиков наверное. верну. Мам, запишем, он... мам посуда? Ой, ой. Где у нас? Ай, ковш на улице. Я что бутылочку, я? бутылочку остудила. Ага. Ой, на столе-то мамай пришелся у нас, да? Вкусный супик? Я бульончик только хочу. Я супить не хочу. Там компот Давид пьет компот. Да, хочу. да? вкусный. Да, пош -то, пош -то. Ой, Соли мало. Хочешь? Дедушка воду тащит. Да. А что, один? Хочу, а нет. Андрей нет. А что там? Я за все хочешь? Компот Налейте, налейте Сарат. Компот. Налить. Ну вот, Мыться можно говорить. лучше. А, а вот посмотрим, посмотрим. Успеем, успеем да? да? Успеем. Если не торопится, то. там еще, еще немножко. еще. Я да может тебя успею. Кружек столько много с банки. А всякий берем эту. маленько только. Вера, ешь. Нет, она с банки не умеет у нас. Так, толком Улитки. Улитки бегают. Две. Две. Прикольно, да? Ага. Сейчас на видео заснимем, прикольно будет смотреться. Какие большие, кажется, они. Ну, не толкай меня они. Бесом себе... У меня. у нифига ты набрала тули, так они пустые или есть там. Я буду засоить, посмотреть. Башка не, кус... не кусается. Я тоже. Ай, блин, зачем? Зачем палишь-то нас? Вот. Она в памперсе. Витамин Д принимает с папой. Даринка у нас. Бежит куда-то все, не знаю, куда все, бежит. В баню, наверное, хочет. Нападает. Амина. Аминка там? Амина, иди Баню да, хочешь? <с> Ты помылась уже? Угу. А где ты мылась-то? Покажи маме. С фаридой. С да. А где фаридата у тебя? Дома. Дома помылась? Да. С фаридой, да? Фаридата давно была? Я иду. Нашла. Вот мы после банки вышли. Медвежонок наш маленький, попила водичку, целую бутылочку, да, сосу теперь. Два раза попарила я ее, два раза помылась. Все, друзья, мы поехали домой. Вот насколько. сколько Ой! 厲害 yeah.